образ такого существа, как летучая мышь, издавна овеян мифами, поверьями и мистическими историями. Многие слышали истории о том, что эти животные настоящие вампиры и не прочь полакомиться чужой кровью. Правда ли это на самом деле и что делать, если укусила летучая мышь? Смотрите данный ролик, чтобы получить ответы на заданные вопросы. В первую очередь стоит опровергнуть устоявшийся миф о кровопийстве этих животных. Ничего общего с реальностью он не имеет. Однако при укусе летучей мыши, как и другого животного, ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки, так как эти существа такие же живые организмы. Они с легкостью могут быть переносчиками не только опасных вирусов, но также и бешенства. Игнорировать укус может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни в целом. Следует поспешить с первой помощью, для этого нужно промыть рану чистой водой и обработать ее. Промывая поврежденные участки, используется любое моющее средство, но лучше всего обычное хозяйственное мыло. Делать это нужно тщательно в течение 10-15 минут, после чего обработать рану нужно любым дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Это может быть как медицинский спирт, водка, одеколон, так и раствор йода, перекись водорода или зеленка. После того, как первая медицинская помощь была оказана, поспешите обратиться в ближайший травмпункт за квалифицированной помощью. При укусе летучей мыши, как и любого другого животного, главное это соблюдать спокойствие и не паниковать. Но и игнорировать произошедшее также не стоит. Придерживаясь простых правил, избавиться от последствий укуса летучей мыши будет достаточно просто. Действуя по описанной инструкции, удастся избежать последствий укуса и сохранить здоровье в хорошем состоянии. Бутерброд свой доживал? Подпишись на наш канал!